Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим еще об одной причине снижения половых функций мужчин. Это снижение уровня тестостерона. Тестостерон – это важнейший мужской половой гормон, еще его называют гормон королей, король гормонов. Он влияет не только на половую функцию, но и на другие важнейшие функции организма. При недостатке уровня тестостерона у мужчины снижается легида или половое влечение, снижается эрекция длительность контакта, мужчина быстро устает, раздражительным. Также при снижении тестостерона есть риск возникновения ожирения, сахарного диабета и некоторых нарушений сердечно-сосудистой системе. Расскажу о причинах снижения тестостерона. Ну, Во-первых, после 40 лет так физиологически заложено, что тестостерон снижается на 1% в год. Полностью исключить этот процесс, к сожалению, невозможно, но можно его замедлить и сделать так, чтобы он не влиял и ухудшал качество жизни. Второе – это вредные привычки, курение, алкоголь, гиподинамия. Следующая причина – это стрессы. Мужчины, которые подвергаются длительному воздействию каких-то стрессовых факторов, зачастую имеют сниженный уровень тестостерона. Следующая причина – это травмы, то есть непосредственно повреждение ткани яичка. Также некоторые сопутствующие заболевания, такие как ожирение, сахарный диабет, нарушение в работе сердечно-сосудистой системы могут стать причиной снижения тестостерона. В каждом конкретном случае причины снижения рекция разные, поэтому лечение подбирается после комплексной диагностики. Эффективным является комплексное лечение на основе приема лекарств и сопутствующей физиотерапевтической методики. На нашем сайте вы можете пройти самотест по определению снижения уровня тестостерона, а также все свои вопросы вы можете задавать в комментариях под этим видео, на канале Алан Клиник в YouTube, а также в группах в соцсетях. Я обязательно отвечу.